Всем привет! Вы на канале МД Гулькевичи. В четвертой школе города Гулькевича Краснодарского края произошло ЧП, 7 сентября 2021 года на ребенка упал светильник потолочный. Устанавливал светильники как всегда и как обычно с перепоя в кавычках электрик. Мы нашли этого полуэлектрика и вот что он говорит. Ну что тебе сказать, накосячил я, мой косяк. На ребенку упал светильник. Сегодня в четвертой школе. И поэтому надо будет писать сегодня... Сегодня написать объяснительную на главу. Ну, почему так получилось? Из-за чего? Ну, после сегодняшнего происшествия мне надо писать объяснение на главу... Ну, самому Шишикину. Объяснение. Объяснительную. Дети проводят в школе достаточное количество времени, поэтому очень важно, чтобы там царила правильная атмосфера, а действия педагогического состава и руководителя соответствовали нормам, а также адекватному персоналу по техническому направлению, ведь за забором есть достаточно большое количество профессионалов, вот только по моему мнению они не идут работать в государственные структуры по одной причине, и все мы это знаем по какой. Ставим лайк для распространения данного видео и пишем комментарии от увиденного. Всем спасибо за внимание и доверие.